Аудитория в 2023 году, 15 января, пройдет первый турнир UFC Fight Nights, UFC Убойная ночи И в этом видео хочу разобрать главный бой основного карта турнира в средней весовой категории. Естественно, это будет 5-раундовый бой между Келленом Гастулом и и Ималым. Келлен Гастулом, 31-летний боец из США, провел в профессионалах 29 боев. Кстати, мексиканского происхождения он 20 из них победил, и один бой закончился без результата. Является он базовым борцом В свое время, как не удивительно В свое время был пятым номером США По соревнованиям среди студентов Также Гастелл Входил в число сильнейших черных поясов По БЖЖ на топ-10 планет Ну, несмотря на эти достижения В борьбе, Келлен предпочитает Свои бои проводить все-таки стойки, Где обладает достаточно хорошей техникой Нокутирующей мощью, скоростью и хорошей выносливостью Которой а, хватает В принципе на проведение пятералунного Боя вполне, что мы неоднократно Видели. Но если есть хорошие возможности перевести соперника а, все-таки на конвас, а Гастро он не брезгает и пользуется таким моментом, ну, если получается, конечно. А, после проигрыша в бою за временную титул в Адесании за 5 боев выиграл он только, а, к сожалению, один раз у Яна Хейниша. В оправдании можно сказать, что Келлин проигрывала топовая позиция в лице того же Дарна Тила, Джека Хермансона, Роберта Уиттекера, Канангия, Джарода. Кроме того, что боец практически в каждом бою проигрывает своим соперником в антропометрических данных и достаточно сильно проигрывает, минусом Келлина является то, что он не прогрессирует в своих подходах к боям и технике боя. Гастелл рассчитывает только на свою ударную мощь и на крепкую челюсть. Ну, с топовой позиции такой подход не срабатывает, и если Келн что-то не поменяет в своем геймплане, то скоро вылетит из топ-15 среднего дивизиона. Его соперник Насрудин Муаув, 27-летний боец из Франции, дагестанского происхождения, в профессионалах провел он 15 боев, 12 из которых одержал победы. Мавов с повышением уровня позиции свои бои предпочитает проводить стойки, но в борьбе и партере у француза есть неплохие навыки. В стойке же у рудинова имеется хороший футворк, отличная работа на дистанции, разнообразие ударов. Есть проблемы у рудинова в работе в клинче, у сетки, где более коренастые мощные бойцы могут его контролировать и, в принципе, переводить. У на данном этапе карьеры была средняя позиция и серьезных вызовов пока не было в антропометрии серьезное преимущество будет на стороне Ямауа в принципе, как и всегда в боях у гастоума Каратыша размах рук на Сурдиново будет больше на 9 см рост на 16 см и размах ног на 7 см ударная мощь будет на стороне Гастолома кардио также я отдам в копилку Гастулама. Все-таки он проходил достойно в пятираундовой поединки с высокоуровневой позиции. Как раз-таки Имамов в третьем раунде начинал дышать и не в первом бою, и уже сильно замедлялся по сравнению с первым и вторым раундом. Работа на дальней дистанции в этом противостоянии будет, естественно, на стороне француза. Ну, понятно, по, по каким причинам. В принципе, Гастлому к этому не привыкать. А вот уже на средней ближней дистанции преимущество будет на стороне Келлана. Плюс у Сурдинуа есть проблемы в защите на ближних дистанциях во время размена. Вполне вероятно, что бой перейдет на настил. Думаю, что при хороших возможностях, что один, что второй боец делать, могут делать попытки перевода. Но все-таки, учитывая преимущество в работе в клинче, у сетки, шансов побольше будет все-таки у гастома Итак, на стороне Мава будет мотивация, более разнообразная ударная техника, плюс простой на полтора года. На стороне Гастлума будет опыт, кардио и панч. Если же Имамов хорошо распределить свою кардио на пяти раундовый бой, не будет форсировать события и работать на очки, а Гастлун подойдет к бою в плохих кондициях и хреновым геймпланом, то Насурдин вероятнее всего, конечно же, выиграет. Но победа Имава за коэффициент 1.35, ну скажем так, но ну, мне неинтересно в этом бою, в принципе. Можно присмотреться, конечно же, на победу и малого решения Но я буду думать, что Келл не ждал пончики на протяжении этих полутора лет и а занимался улучшением своих боевых навыков. навыков. Дам шанс Сандердогу Гастрону и поставлю на его победу за коэффициент 3. Что, в принципе, ну, в этом бою, я считаю, достаточно неплохой коэффициент на Гастронуа. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я влаживаю обычно в субботу варианты ставок на этот бой и на другие бои турнира. Ну, в субботу, естественно, это будет 14 января, учитывая, что 15 января будет э, карта проходить. Вот. На, на этот бой влаживаю, на бои, которые мне интересны, но я по ним не делаю видеообзор. Подписывайтесь, чтобы не пропустить пост. Также подписывайтесь на YouTube-канал. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки, подписывайтесь. Давайте пока до следующего видео.